2 ноября двери Казанского федерального открылись для представителей Пекинского административного института. Этот вуз известен миру как центр подготовки государственных служащих и административных специалистов учреждений города Пекина. После подробных ознакомительных презентаций двух вузов, стороны обсудили вопросы и планы дальнейшего сотрудничества. Участники беседы пришли к единому мнению, что на сегодняшний день крупнейшим вузам мира необходимо активное развитие гуманитарных контактов. В ходе встречи коллеги обменялись предложениями по совместно научно-образовательной Деятельности, и подписали меморандум о сотрудничестве, определив перспективное направление дальнейшего взаимодействия. А? Стоит отметить, что гости давно проявляют огромный интерес к сотрудничеству с известнейшими вузами России. И, конечно же, Казанский университет не остался в стороне. Адель Шемилова, Ленарда Влетьяров, Универньюз.